Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Ну сегодня у нас прям почти экзотика Тяжелый американский танк Т110Е5 Не так часто он сейчас встречается в рандоме Особенно, чтобы на нем играли статисты и показывали такие хорошие результаты И все из-за этой чертовой комбашенки, которая не позволяет танковать и играть спокойно от башни Пробивается она без проблем Наверное, поэтому многие игроки не хотят играть на этой машине Но это проблема, кстати... Многих танков У многих вот эти, да, башенки, лючки Без проблем пробиваются даже обычными базовыми снарядами Чего уж говорить про специальные, ну, голдовые, проще говоря Карта у нас химельсдорф игрок Just Hoy Ну, судить о том, что это статист, можно просто глядя на расходники Все расходники голдовые, плюс там доп. паёк и, ну, и большая часть боекомплекта голдовые снаряды. Не, ну если выбрать правильную позицию, да, к примеру, вот как вот здесь, там за горочкой, что ты выглядываешь, и у тебя комбашенка находится за укрытием. Ну это опять же истечение обстоятельств. За счет тем времени становится 1-0. Как-то безнаказанно здесь ты уже тысячу с лишним урона нанес Т110Е5. Сидят там два противника в отдалении за горочкой. Тут Центурион спокойно выхватывает. Противники счет размочили 1-1. Тут сразу такой большой группой в 4 танка пошли, так сказать, на прорыв. Но противников здесь особо нечем ответить. А не удается пробить в ПВ. 40 там как он там 0-2. Второй раз уже так не повезло. Счет становится 1-2, там уже противники на захвате стоят, союзник тоже кто-то поехал. Вот, первое пробитие от ИСа-3 прилетает здесь. Счёт 3-3, посмотрите, как быстро развивается событие. Прошло какое хотел сказать, 3, прошло 2,5 минуты, уже больше плейной прочности, и у той, и у другой команды отсутствует. Т-30 уже что-то там в чат ругается А счет 6-4, казалось бы, команда идет к победе 6-5 7-5 Занял там конь позицию внизу Удается здесь мастерски увернуться от снаряда Да, слегка делает Т-110 до ворота влево и снаряд рикошетит Загуслил коня, конь сразу использует ремку Долго ему здесь не продержаться Здесь тяжело, конечно, будет выцелить НЛД С такой дистанцией, 263 -м. Ну и на коня выкатываться опасно Ну а что делать? Выцеливал, выцеливал Но не получилось нанести урон Сразу три ствола на коня смотрят Почему-то прочность у него не убывает. Вот, сейчас, наконец -то. Пошла на минус. Раз, два, три, и в ангар. Тут опасная, конечно. Особенно на ББшках. <laughs> везет сейчас здесь, конечно, Т110. Танкует он этот снаряд. Там на тысячу с лишним. У ну, Бабахи перезарядка очень долгая. Успеет ли добрать его 110-й? Ну, благодаря фугасу, да? Благодаря фугасу бабаха пробивается без проблем. Это еще мягко говоря, не то что картон, это просто бумага. Насколько я помню, там 14 миллиметров в башне всего. Счет 10-9. Прям, ну, ноздря в ноздрю команды идут. 10-10. По прочности там то в одну, то в другую сторону весы периодически капают. Противника, кстати, взвод из двух из четвертых. Вот это самые опасные оставшиеся, конечно, противники. Сколько у них интересно прочности посмотреть. О, -о, -о, -о да они там на соплях Ну, все равно даже 840 единиц прочности. Это может потребоваться три снаряда. Счет 10-13. Надо срочно-срочно откатываться. Ромбиком аккуратно так выкатывался из четвертой, но танкануть не получилось 110-й без проблем отбивает голдовый снаряд ну, можно сказать, конечно, повезло 5 ,5 тысяч уже урона почти нанесенного и 4 с лишним тысячи натанкованного я не знаю, каким чудом 110 столько натанковал просто неимоверно ему, конечно, везет в этом бою. Почему то никто не выцеливает эту башенку? Сейчас посмотрим, куда будет стрелять. 63 тоже, они все выцеливают корпус почему-то. Я не знаю, что происходит. Тут в погоне, в погоне там ИС-152, ИС-4. Получается опять пробить 263-го. Не, ну мне кажется, вообще, да, вот так. Посмотреть на скидку, но ну, ситуация просто безвыходная. Тут нереально как-то выкрутиться. Вклинишь здесь 263-м. ИС-4 наносит урон. Самый опасный противник в ангаре. А там еще один из 4 подъезжает. Не, ну просто какая-то вакханалия происходит. ису в ангар Следом сразу ИС-4 263 так и не смог нанести урона Ну хотя вот я не понимаю Зачем было идти в клинч Когда просто порви немного дистанцию И стреляй в эту башенку Все, проблемы не будет Ну просто 110-му повезло Не только что Он столько танкует уже 6 тысяч танков, А просто противники походу Не знают куда 110-го пробивать ну, как такое может быть, докачавшись даже до восьмого, до 9, а тем более до 10 уровня, уже волей-неволей, наиграв столько боев, примерно должно быть представление, какие танки и куда надо пробивать. Даже видели, как бывает. Скорпиону повезло, тоже, ну, не сказать, что танканул там куда в гуслю, наверное, снаряд прилетел. Ах, больно на 535, ну, у 110-го-то перезарядка побыстрее будет, ну еще один раз Скорпион может успеть отстреляться, тут 110-му только пытаться ромбовать, и это победа, да, финал был, конечно, жесткий. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось, всем удачи и до новых встреч, пока-пока.